Я вот знаешь, что сейчас вот боюсь, блядь, вот же, ну там, америкосы, блядь, там за них, нахуй, все вот эти вот там, хуй знает, кто там еще. Как бы они, это ты, америкосы, не догадались, блядь, не собрали бы этих опять всех вояк-то, Сталлоне, блядь, Арнольда, нахуй. Это, это когда они вместе этого орешка крепкого, блядь, кого там еще нахуй баный вот если их сейчас вот они додумаются собрать, то нам точно пизда нахуй. Я не знаю этот Майкл Дуглас -то или кто, он вроде у России тут. Знаю, может хоть он за нас пойдет, хоть еще шанс какой-то будет, блядь. А так не знаю, если их они соберутся, это пиздец.